Всем привет! Вы на Декатлон ТВ и сегодня мы вам расскажем, как собраться в поездку на Алтай. Мы коренные жители Барнаула и очень часто отдыхаем на Алтае. Именно поэтому все наши рекомендации могут оказаться особенно полезными. Все эти вещи универсальны, не зависимости от того, какой тип отдыха вы выберете, будете ли вы сплавляться на лодке, захотите ли скатиться на горном велике или просто отправиться в поход. Добираясь из аэропорта города Барнаула, вы никак не сможете проехать Декатлон, поэтому вы сможете приобрести все вещи там, но не забывайте, что можно все заказать заранее в онлайн-магазине. Место отличается цветными горами и реками, что выглядит особенно захватывающе, а слияние рек Чуи и Катуни постоянно меняет свою цветовую гамму в зависимости от сезона и погоды. Ежегодно Алтай посещает более 2 миллионов человек, и эта цифра постоянно растет. Алтай невероятен своей красотой, здесь находится одно из самых глубоких озер России, которое уступает лишь Байкалу. Конечно же, в любом путешествии вам понадобится рюкзак, он должен быть прочным и вместительным, а в Декатлоне много таких. Например, этот, у него очень много отделений, а еще он вмещает 40 литров, а также Декатлон дает гарантию, что ваш рюкзак не порвется целых 10 лет. На Алтае очень яркое солнце а из-за высоты гор оно особенно активное. Поэтому там не обойтись без солнцезащитных очков и кепки. Декатлон очень большой выбор и высокое качество, поэтому вы сможете найти то, что вам по душе. А фляга поможет утолить жажду в любой момент. В горах погода меняется часто, а ходить по мокрым камням бывает очень даже опасно. Но у нас есть крутые кроссовки с нескользящей подошвой, которые не только очень легкие, но и защищают вас от разных ударов, потому что Декатлон заботится о вашей безопасности. Одним из самых интересных развлечений на Алтае является сплав. Что-то вроде Мозду в любой поездке на Алтай. В Декатлоне большой выбор гидрокостюмов, любой из которых поможет вам чувствовать себя максимально комфортно в страховочном жилете при сплаве. А также не стоит забывать о наших дождевиках, которые выглядят безумно стильно и эффективно защищают от дождя. Но ну как же без посиделок у костра в горах? Сухое горючее поможет быстро и эффективно разжечь костер, а посуда от Декатлона из нержавеющей стали поможет приготовить ужин на большую компанию. А еще она отличается своей инновационностью, легкостью в использовании и транспортировке. Вечера на Алтае прохладные, поэтому флисовый костюм придется кстати. Он сохраняет тепло и обладает дышащими свойствами, поэтому наслаждаться костром и общением с друзьями можно очень долго. Опираясь на свой опыт, я могу вам сказать, что эти вещи действительно пригодятся в любой поездке на Алтай. Этот комплект может быть дополнен горным велосипедом, гидрокостюмом, лодкой для сплава и рыбалки, рыболовными снастями и удочкой, палаткой, раскладным столом, столом и стульями, страховочным жилетом, мечами и многим-многим другим, но это уже зависит от ваших интересов. Надеюсь, что мы смогли вас вдохновить на новые свершения, а дикатлон, как всегда будет рядом, заботясь о том, что вам действительно нужно. Хорошего вам отдыха и настроения!